Привет! Сегодня мы выучим 10 испанских выражений на каждый день. Но, no си, не знаю, но се. Кеталь! Дословно переводится как дела. Но испанцы это могут использовать просто как приветствие. То есть, oa, tal, привет! Как дела? Но на этот вопрос они не отвечают. Просто как приветствие. То есть, не надо рассказывать всю вашу жизнь. Что нормально, реально, нереально. Но ты н го идея понятия не имею. Но тэ го ни идея. Порки стас танка ядо почему-то такой молчаливый. Порке стас. Танка яду, Потому что в Испании всегда надо говорить: молчи, 10 секунд все. Либо ты грустишь, либо задумался, либо что-то с тобой не так. Надо все время говорить, говорить, говорить, говорить, говорить. Холин я Блин, я опаздываю. Ну, если честно, испанцы здесь говорят не холин, а ходей. Но за такие словечки, Ютип нам может сказать: до свидания, адиос. Поэтому их мы разбираем на нашем разговорном курсе: вот там много таких разговорных, культурных и не очень культурных словечек. Перуки, ты что ты несешь? Что ты говоришь? Pero que dices? ¿Me ты меня понимаешь? Испанцы это всегда говорят, Неважно, понимаете, вы их не понимаете на фильме. Меня Чтобы точно убедиться, ты точно меня понимаешь? Я me cuando puedes? Позвони мне, когда сможешь. Но можешь все время должны разговаривать. Если мы не рядом, то звони мне, поговорим. Estás de broma? Ты шутишь? Это можно как в хорошем сказать. Estás de broma? Ты шутишь? Либо Estás de broma? Ты шутишь? Porque no? Почему бы и нет? Porque ну, и на этом все. Мы ждем ваших лайков, ваших комментариев. Напишите, какое выражение сегодня вы запомнили. И подписывайтесь на наш канал.